Квиз. Квиз это, скажем так. Даш, я не видел у тебя сообщения. Да, готово, Дарья пишет. Сейчас буду выпускать Дарья. Квиз это частный случай лендинга. Помните, я показывал первый экран. Вот квиз, как правило, стоит в первого экрана. Больше ничего прокручивать нельзя вниз вверх. Не прокручивается. Ну, в редких исключениях. Но глобально, ну, по задумке, да, обычно он такой. И здесь... Есть. Квиз переводится векторина. викторина. Викторина. Здесь, по сути, ничего на сайте нет, кроме заполнения формы. Подборка квартир, например. Или что-нибудь еще. Но чаще всего это подборка квартир. То есть, сколько комнаты. Первый вопрос, сколько комнат ищете, второй вопрос, в каком районе ищете? Третий вопрос, и так далее. По вопросам. В конце он вынужден оставить заявку, потому что больше ничего на сайте сделать нельзя. И помните, я говорил про принцип, что как можно меньше действий и как можно больше урезанной информации. И это влезет в увеличение конверсии. И да, черт возьми, какова же была моя радость, когда я получил конверсию на квизе Я танцевал от счастья. Я радовался, потому что это означало, что теперь наши заявки будут стоить в два с лишним раза дешевле. и Их будет в два раза больше за тот же бюджет. И так и было. Заявки были дешевле. и Их было очень много. И я вел эксперимент. Это вторая попытка была в прошлом году. Я начал в январе, закончил в мае. Пять месяцев его эксперимент, я скрепя зубами не останавливал, потому что я верил, я верил в то, что это будет работать. И это работало ровно до вот этого момента, до конверсии. Дальше статистика падала. Когда мы провели срез за год, за полгода уже конечный, мы увидели, что да, сквиза дешевые заявки, и их очень много, но оттуда платежеспособных клиентов и адекватных квалифицированных клиентов намного меньше было, в разы было меньше чем с обычного лендинга, То есть здесь был переборщ. Слишком мало информации собирали всех подряд, и доля людей, которые приходили с квиза, то есть это даже на самом деле было уже на уровне не просто статистики, а менеджеры сами, когда слышали, что заявка с квиза, они бежали, они говорят, нет, мне пора звонить, у меня встреча, у меня что-нибудь еще, лишь бы заявку не брать, потому что они понимали, что она в 80% случаев будет невыигрышная. Я не знаю, почему так работает. Скорее всего, потому что недостаточный прогрев. Скорее всего, потому что... Они, ты когда им звонишь, они даже не помнят, где они заявку оставили. Они даже название твоей компании не помнят, вообще ничего не помнят. Короче, качество очень, ну, оставляет желать лучшего. Поэтому можно использовать визы? Можно. Высокая конверсия, дешевые заявки. И я на самом деле очень обрадовался, когда получил такую конверсию. Я подумал, что мы сейчас студентам нашим будем давать визы, они будут за вечер себе их собирать и пользоваться, будет круто. Но полгода я им не давал, и хорошо, что не давал. Потому что через полгода я увидел, что это неэффективно. Сейчас мы не используем квизы, в принципе, как самостоятельную единицу. То есть квиз внутри сайта может быть, но квиз как отдельная страница, как отдельная страница, как лендинг, то есть сюда он приземляет трафик, я от них отказался давно уже и не использую. Ну, уже больше полгода точно. То есть в мае мы закончили, уже скоро будет год. В мае будет год, как я это решение принял. Поэтому дело ваше, я с вами поделюсь своим опытом. Возможно, у вас есть другой, поделитесь им, если у вас он был. У меня это будет позже помощью. Но квизы я не рекомендую. Ну, мой, мой вердикт такой.